Вид, не пойму я, работает камера не работает, но по-моему работает, я уже тут ничего не вижу, все отсвечивает, уже два раза пыталась что-то, ну что я тут, да, зрение великое, великая благодать Божья, прохладнее стало, да? да, да, не такая, блядь. Да, берег сегодня вообще чудесный, такой необычный берег. Так близко волна накатывает, вчера подальше как-то была. Что-то и все. Ну, дальше-то. Я уже спал уже куда-то. Вот там, знаете, все. А там повредет, Такая яма. Да. не яма, парень. Да. И там идет шестраун. Да, течение сильное. Да. Сильное. Травмы. Течение. Я на второй не мог там, там над боком. Там. Вообще туда нельзя. Там есть подгодное течение. И оно подхватывает и тащит дальше. Там да, следующая да. ступенька идет. Кончается первая полоса шельфа и резко обрывается идет к дну. Ага. Другая. Потом эта глубина я там не тянет. Скорую, там вот, там, Немного вот проходишь там. вперед. И там уже получается вторая высота. Да, и я так я можно его. до третьей дойти. Я и я где не Даже не до четвертой. Только нельзя. Можно не дойти, можно там остаться. Можно дойти, когда там да, уже да. мощно. Во всяком случае, можно. Но такие наши дюны прелестные и облака. Вообще какой такой. Так жаль, что мало народа могли бы отдыхать, загораться, купаться. Правда, море у нас прохладное, и климат такой, что можно сказать, что я сижу как На Намотанный на мне такой, такой летний шарф. Такой. Да, одета спортивная шапка. Даже не хочу, чтобы видели, потому что ветер тует, и уши, и голова прохладный ветер просто не могу это вот и там ну, на горизонте к нам шведы шведы признали дождь да. но мы успеем отсюда уйти немножко пройду к берегу может волна поближе снимутся да вот пляж удивительный удивительный пляж, пляж. совершенно пустой Такие единицы тут у нас проходят, идут. Ой, жаль. Ну ничего, красота прекрасна, когда не толпится народ. Когда просто можно прийти и отдохнуть, подумать о жизни, о о сё. О вечности тоже, конечно. Да, вечность Годы так быстро летят, что просто... Просто-просто, очень быстро жизнь утекает, и ничего тут не поделаешь, надо быть оптимистом, смотреть с надеждой и думать о том, что все-таки душа не умирает, душа живет вечно, душа христианка. Главное, что надо верить, что это так, тогда совсем не будет страшно. Вообще человек, ведь ни один в тот момент, когда он уходит из жизни, не чувствует, что с ним происходит. Он уходит и все. Вот и я уже почти приблизилась к береговой линии моря. Море и вода. Вот. Впереди там мальчишки, девчонки болтыхаются, играют. Вот такое море. Шум тут, конечно. Жить. Природа же! Природа есть наша радость, наша наслаждение. Удачи!